При работе тепловых двигателей продукты сгорания топлива уходят в атмосферу. Подсчитано, что только в Москве двигателями автомобилей в атмосферу за сутки выбрасывается несколько сотен тонн вредных веществ. Выбросы продуктов сгорания топлива сопровождаются выделением в атмосферу энергии. Это приводит к изменению теплового баланса. Результатом этого является изменение климата. Также на изменение климата оказывают колебания в атмосфере концентрации углекислого газа. Парниковый эффект проявляется в том, что углекислый газ задерживает энергию излучения Земли. Большой вред окружающей среде наносят тепловые электростанции. При их эксплуатации происходят значительные выбросы веществ, загрязняющих атмосферу.